во все очень интересно. Идея хорошая, она давно родилась у нас в чате с Настюшей. Да, у нас здесь гости. Привет, Да, мы, как всегда, на задворках все вместе будем вещать про автономию. Чем хотелось поделиться тонкостями и нюансами. Во-первых, очень важно понимать то, что человек, когда переходит и заходит в автономию, он начинает меняться в теле. И вначале человека пугает то, что он какой-то имеет откат, да? то есть вначале происходит не очень приятный, допустим, моментами некоторый вид кожи, а там могут быть глаза, да, мешки, что-то еще, беспокоить как тело. Но это временно, и эти страхи возникают у каждого. Эти тонкости нужно знать. И когда человек уже находится на какой-то автономии, определенный период, если он начинает откатываться, то у него происходит обратный эффект. Он начинает сдуваться и портиться внешним видом. Потому что при определенном периоде и проведения проведении дней, Тело начинает улучшаться, тело начинает становиться более подтянутым, лимфа правильно распределяется, появляется губы, грудь, попа, щиколотки худеют, становится очень красивая женщина, красивая фигура становится. И это важно знать, что происходит не сразу все это, не сразу, друзья мои. И Но человек... я бы тут увидела, что фигура красивая просто на автономии если ничего не делать то она все равно не будет в любом случае нужна физическая нагрузка без этого никак не обойтись потому что ну, ты просто похудеешь у тебя просто э, в какой-то период начнет подтягиваться кожа потому что это естественный процесс на автономии но чтобы подкачалась попа чтобы там налилась как-то грудь это все равно нужны какие-то физические упражнения. Не без этого. Ну, Причем они такие естественные, да, Светик? Причем они такие естественные. То есть ты просто там бегаешь, просто приседаешь, то есть каких-то вот там ну, что такого особенного делать не нужно. Да, это просто? только по желанию. Но я могу сказать, что у меня вот две недели назад меня просто прошибло. Я ходила, прям занималась железом несколько дней. Мне прям так захотелось вот этого в мышцах почувствовать, вот этой порванности мышц. Вот, я с огромным удовольствием походила в зал. Но у меня оно было недолгим, но тем не менее, как бы вот бывает, что меняется, хочется что-то какого-то разнообразия, даже в физике. А, вы знаете, что тоже хотела сказать. Мы с Настей ко мне приехала прошлой неделе, и мы начали активно ходить. И я вспомнила как раз про те, те самые мышцы, которые ты говоришь. Попа стала как орех она налилась, потому что мы ходили не меньше 15-20 километров да, в день, выхаживали. А, хоть я и фитнес-инструктор, и хоть я могу там ночью потягать гантельки, что-то еще, а это буквально час-два, не больше того. И именно постоянная ходьба и общение со своим телом, она мало того, что разгоняет энергию, помогает ходить вот этой магнитной энергетической части телесности нашей, Поля вот здесь начинают двигаться, и мало того, что у нас вырабатывается слюна активно, да, а, у нас хорошее тело, у нас приходит силы наоборот, то есть происходит вначале уменьшение а, наших сил на первых этапах. Я второй раз, второй-третий раз, когда пошла туда на Дзержинский, карьера наша, взяла с собой девочку-подружку мамочка с садика, водим деток вместе, она тоже присоединилась к автономии, но в дни у нее были зажоры, зажоры вареной пищи, и в итоге она не смогла долго идти, она стала сразу потеть, ей стало тяжело, налились ноги, но мы с ней шли, разговаривали, именно диалог помогает отвлечься, и ей стало легче физически, но внутреннюю закралась такое, знаете, на варенке закралось сомнение, что это далеко, что это может быть лучше как-то на велосипеде проехать, что-то еще. То есть человек еще не созрел к тому, что... Пришло к нему понимание, что хождение — это не просто хождение, это реально диалог с телом, как во время массажа происходит. У нас вся лимфа работает. А хождение, гуляние — это не просто диалог с телом, это именно, как бы, я бы сказала, наверное, как основной инструмент к выходу на автономию. Но, естественно, общение должно Но быть. это наш естественный процесс, это наша базовая настройка, поэтому... В любом случае, да. все ну, остальное — это прилагающееся. Я немножко мистики ставлю Замечали, девчонки, про то, когда... Да. Замечали, девчонки, что когда выходишь и начинаешь идти или бежать, что события начинают быстрее реализовываться? То есть мы как будто закручиваем, убыстряем события, да? Мы же энергию гоняем. То есть ходьбой, физикой, да, бегом мы же начинаем разгонять энергию, да, и, и закручивается наш событийный ряд дня. То есть, допустим, допустим, начинают люди писать, которых мы ждали, да, чтобы они написали. Да, кстати. И, да, если, да. Вот ну, интересно заметить. То есть, чем мы ин интенсивнее, так скажем, разгоняемся, да, тем быстрее начинают события какие-то интересные реализовываться у нас. Да, согласна. Ну, вообще это логично, потому что энергия, да, она двигается. Мы... Я, я вообще предложила назвать наше тело вечный двигатель. Это не просто аватар. Это аватар, э, вечный двигатель, который запускает эту энергию. И пока мы ходим, оно работает. Потом мы останавливаемся, какой-то период он прорабатывает, и на первых этапах приходится много ходить. А потом оно запускается, работает вечно уже. Да? И немножко уже подхаживаешь совсем по чуть-чуть, но оно работает уже постоянно. Наверное, уже так у тебя, да, Светик? Ну да, но я могу сказать, что вечный двигатель это еще Козырь в 1947 году он, он доказал свою теорию о том, что э, чем дольше живет наша, э, чем дольше живет объект либо субъект, тем больше у него э, шансов на существование. Э, то есть, если простым языком говорить, чем дольше я живу, тем. Э, здоровее и красивее я выгляжу. Это в сорок седьмом году уже доказано было Козыревым. А, чья это мысль? Это официальная теория. А? Светик, чья мысль? А, Козырев, Козырев. 1947 да, год у него теория это была. Слушай, какая мысль интересная. А можно... Да, да, да. Раз... Чем дольше а, я живу... Время? Давай я... У меня даже пост в Инстаграме выложен на эту тему. Я прям мне так понравилось, я зачиталась просто его вот этим вот творением. Время, оно в силу особых физических свойств, способно продлить активность и жизнеспособность объекта. Чем дольше существует объект, тем больше обретает способность к продолжению существования. Простыми словами, чем больше мне лет, тем лучше я выгляжу и лучше себя чувствую. Охренеть. А я скажу, правда, никто... не а не я видела про говорит. диалог. Чем больше я как бы общаюсь, тем больше я где внимание, там получается как раз энергия, там я, соответственно. Ну, ну да, ну, мы же здесь, с вами ничего ну, нового не выдумали. Да? да, это, это... что-то пропадает. Да, Шикарная пропадаешь. мысль какая-то, просто мысль дня. Я хотела еще тоже вспомнила, знаете, что сейчас читала буквально недавно Лоуэн. Он же терапии, психо... телесно, да? телесно да, психотерапией занимался. И он говорил как раз, что заживы появляются у детей с детства, от страхов, от испугов, от непонятных вещей, то, чего они не знают. И если как раз-таки вот протригерные точки, когда нажимать, с ними работать, они отпускают. Но параллельно он говорил также что именно движение, растяжение, оно помогает снимать спазмы. То есть получается Лоун в прямом смысле, опередив нас, говорил о том, что движение должно быть растяжение, и это помогает снимать вот это напряжение в мышцах и высвобождать энергию, а и сделать закручивать. А а? Откуда это напряжение? Откуда оно берется? В детском теле напряжение, которое надо потом снимать, как сказал уважаемый Лоуэн. Скажите, пожалуйста. Но с детства берется, естественно, семьи все. С общества. С общество. Светик, откуда напряжение берется в детском теле, которое потом нужно снимать как социум общения, смотря как социум? Дети это продолжение родителей. Да. Но как бы социум на них еще не действует. Социум это не их мир. Их мир это его мама. В основном это мама. Все, что в маме вот этот вот каламбур и винегрет заложен, что она с собой не проработала, она все это выплескивает на своего ребенка. Чаще всего неосознанно, конечно, она не хочет ему причинить Но это боль. Это Но тем не менее. Ну, да, а он вот сразу. эту вот зажатость держит, потому что он подсознательно не хочет обидеть маму. Ему нужно доказать, что он не просто так родился на этот свет. Ему это обязательно, жизни, жизни, жизни э, э, это, это базовая настройка каждого ребенка, когда он рождается, ему нужно доказать, что он не просто так родился. Его И, задать, к сожалению, да. мы, мы неправильно это интерпретируем. Вот. И поэтому у нас вся жизнь вот такая, да, мы всю, всю жизнь куда-то, с высунутым языком бежим, кому-то что-то доказываем, а нужно немножечко по-другому. Да, но это как раз про то, что мама является первым учителем. Но если рассматривать детство, оно же не только как бы совсем малышим и, да, в подростковый период после семи это подключается уже социум. Здесь тоже очень важно. Конечно же, все закладывается родителями и дальше накладывается выращенные отношения в семье накладываются, как он обращается и общается в обществе, в социуме, благодаря тому, что уже заложено было. И здесь получается, как матрешка нарастает все сверху, как капустные листики. А где здесь про автономию? То есть как бы это психология, да все? Да. это все психология. Про автономию это осознание. А как ты хотел? Да. Ты на жертве что ты там можешь узнать? Ты на жертве можешь только разделить, а вот этот арбуз нужно брать арбуз с широкой попкой, тогда он будет более вкусный, а если полоски будут ровные, то это вообще восхитительный будет вкус. Все, что ты можешь узнать на жертве. А то, что детей. Все остальное приходит все равно на автономию. Ясно, что мы это все изучаем, мы это знаем, мы э, многие до этого доходят а понимание, кто-то открывает какие-то дела открытия. Просто автономия-то, она для чего нужна? Чтобы высвободить свою энергию, чтобы эту энергию потратить именно на жизнь, а не на внутри себя, на пищеварение, на то, чтобы мы себя излечивали, сначала убивали, потом излечивали, потом вновь. И что психологически, что физиологически. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Именно для этого, мне кажется, нужна автономия, она и нужна. Автономия — это мы не… не это не, не самоцель, не стоит идти как к цели. Это наш инструмент. И автономия это вообще наша базовая настройка. А мы себя в процессе жизни так уже привыкли, мы себя все время тюнингуем. То есть мы в себя не нужно. Это как в машину. Есть машина, которая вот, вот она такая уже запрограммирована. Но мы хотим чехлы на нее одеть, спойлеры там диски какие-то на, налепить и все вот этот вот. и то же самое с человеком происходит то есть мы хотим витаминами себя прям напичкать чтобы прям совсем были витаминизированные вот потом ну все что угодно вот этот весь тюнинг он нас просто приземляет если мы это все шкушуру вот это все уберем то мы вернемся к своим базовым настройкам мы ну мы боги я просто на сегодняшний день, сейчас у меня пошли шесту, шестые, язык заплетается. шестые сутки без сна у меня сейчас идут. Вот. Но у меня не бывает, вот я же тогда говорила, что у меня температура была. Вот. У меня предыдущая температура, когда была, меня перемкнуло на 9 суток. То есть я после температуры я не смогла заснуть 9 суток. И это другое состояние. Когда ты депривируешь сон, то ты, ты ходишь размазанный. То есть ты чувствуешь это время немножко по-другому. Когда а у тебя переселкивает... А тебя спят в это время, когда ты не спишь 9 суток? Да. Да? Дети, они спят. спят? Дети спят, да. А может, они раньше нет ложатся? Нет, что-то у меня... А? Может, они раньше ложатся? Ой, позже, позже, Нет, ложатся. они ложатся поздно очень. Они ложатся сейчас часов, наверное, в двена, в 11, ну, позже, 12. Я позже, а да. а, У меня, допустим, дети, когда я депривирую сон, у меня, допустим, маленький, да, он так же, как и Саш, когда был помладше, очень реагирует на меня. И если я вот просыпаюсь, там сплю даже 2-3 часа, и я как штык в 3 встаю, то у меня ребенок уже в 4.30, он начинает сонный, как лунатик ходить по квартире, и он поздно ложится. То есть я ощущаю, но на старшем это же не чувствуется. То есть я понимаю здесь, может быть, какие отношения, какой возраст. Это очень любопытно изучать, но это реально все индивидуально, скорее всего, так. Какие-то ну, все индивидуально... Такие... Для них убирать сон – это сейчас как игра. То есть мы с ними, они мне, например, говорят, «Мама, можно там сегодня, мы не будем спать, пойдем гулять?» Я говорю, «Ну, можно». И мы, например, ходим гулять, мы выбираем какой-то день, где у них на утром нет тренировок, чтобы они были все равно не помятые. Если я знаю, что они, если захотят, чтобы они могли выспаться, то мы с ними гуляем, бывает, часов до четырех гуляем. И бывает, что по городу ездим на велосипедах, навешиваем себе огоньки на велосипедах ездим на велосипедах практически всю ночь. Такое да, тоже бывает, но мы это э, проговариваем с, ним, и, с ними, и у нас это как, как запланированный день. А когда я не сплю, нет, они не могут такое количества не спать, и когда они мне даже говорят, «Мама, можно мы не будем спать, это же полезно, ты же вот не спишь, ты же вот не ешь». Я говорю, так, давайте так, если вы есть не хотите, вы не едите. Но специально это делать не надо, потому что я еще да. очень маленькое количество времени нахожусь в этом состоянии. Я не могу посоветовать это другому, тем более ребенку. Я еще не, не исследовала все. Я не знаю, как к этому относится детский организм и что будет через время. Вот когда я буду, например, в автономии лет 5, Тогда я уже могу более детально рассказать, потому что информация, она приходит, она, она просто создается как ниоткуда. Но когда вот эти вот, сколько там, 4 месяца, это, ну, это еще мало. Это только начало пути, это когда ты только начинаешь чистить свой организм. Он даже еще не перестраивается, он потихонечку, пазлик за пазликом, начинает только очищаться от этого 40-летнего жора. И только вот, наверное, через год угу. вот, таких, вот в таком состоянии, если я буду через год, ну там, может быть, в год там сколько-нибудь раз покушаю, ну там дальше. То есть я призываю, ребят, чтобы они ни в коем случае не шли вот таким путем, что, например, не я не могу там, я, я хочу спать, я хочу есть, но я буду держаться. Ребят, вы сорветесь. Ваша еда после неедение это не откат запомните это это ваш следующий шаг ваша еда должна для того чтобы ваш организм передохнул и пошел дальше ваша психика передохнула и что-то осознала и пошла дальше у меня когда была температура вот она держалась у меня три дня под 40 а что такое для автонома вообще Температура под 40. То есть вот я выкладывала в сторис, у меня температура моя нормальная. Где-то 34,7-35. 34,3 даже вот у меня была. И когда она повышается, ты ее чувствуешь ты абсолютно по-другому. Да. не как обычному человеку, у тебя там вообще пипец какое, что происходит. Жариваю. И а, когда, у меня, да, когда у меня был уже третий день, она у меня не спадала, Ничего страшного. Я никому ничего не доказываю. Я слушаю свой организм. Я вот съела вот такой кусочек арбуза. Мне нужно было не прочистить свой организм. Мне нужно было приостановить эту чистку. Я чувствую, что у меня организм на каком-то этапе не справляется. И это ничего страшного. То есть я съела вот этот вот кусочек арбуза, это был не мой срыв, это был я мой это осознанный Я от арбуза просто И я пошла дальше. Что -то, что -то, есть. то есть мне после этого не захотелось ни есть, ни пить. То есть я иду дальше. Вот это вот было несколько дней назад, и все. Это не страшно. И когда ребята начинают говорить, «Ой, у меня срыв», и начинают там себя корить, и, и еще что-то там, до такого, до безумия доходит. Ребята, успокойтесь, это не срыв, это ваш путь. Он у вас такой. У вас тело абсолютно другое. Мы все разные. Если бы мы все были одинаковы, нас бы так много не было. Нас так много, потому что мы каждый индивидуальный. Ну, Поэтому считаю, мы идем вс. С да. удовольствием. Да, да. Хочу сказать, на самом деле, что ты правильно заметила, что мы все разные. И все-таки нас объединяет а, общие какие-то механизмы, то, над чем мы. Трудимся и стараемся выяснять всю жизнь, все человечество пытается найти что-то общее. Я думаю, что здесь лежит именно желание э, полюбить и принять тотальный через себя мир. То есть полюбить себя и принять мир, осознать, как оно работает. Да? Поэтому мы ищем всегда что-то схожее, похожее. Поэтому мы себя сравниваем всегда с другими. И эта особенность — да э, После принятия себя человек легко выходит на автономию, у него не бывает зажжеров, он четко знает, что он хочет, он четко понимает, где ему можно оступиться, что ему можно сделать. Он спокойно простраивает свои отношения, и он больше не формирует карму. Потому что автономия это именно проработанное кармическое тело. Что такое карма? Карма это когда у вас и возникает. Реакция во время собеседования, общения, карма это связь энергетическая, да, поэтому мы имеем реакцию. Вот. И когда карма очищена, то есть мы можем спокойно жить, не набирая новую карму, соответственно, мы не эмоционируем, это не сваливается. То есть кармическое тело идет, потом идет э, ментальное, мыслительное тело, потом идет психологическое тело, потом эфирное, эмоциональное и дальше спускаемся физическое. Вот оно прямо сверху начинает спускаться одно за другим с кармического в смысле формы, в формы психику, да, могут формироваться э, какие-то программы, психоустановки, то программы и дальше вываливается в эмоции. Ну и здесь идет уже затык э, в теле, да, тело чувствует, что там дисбаланс, ему нужно гармонично соответствовать э, вот этим вот нашим эксцессам произо произошедшим. Здесь, по-моему, что-то было, какие-то вопросы. А, вот Лена да. пишет, какая интересная мысль. А если ходить с намерением, то еще круче. Завтра попробую держать намерение во время ходьбы. Попробуй, расскажи, поделишься, я поделюсь потом обязательно в сторизах, как у тебя это получилось. На велике считается, да, Крестюш, обожаю ходить. Кажется, могу сутками ходить. Кстати, вот Кристин Светлана, она вышла на велике. На автономию. Но мне больше нравится ходить. Я с детства любила именно ходить. Я очень много ходила. У меня весочи перехожены, и поперек, по всем горам. и здесь тоже стараюсь ходить. Так что так. Я... У меня тоже, кстати, температура 35. Ты сказала про арбуз. Я когда арбуз пробую, у меня реально ощущение вертолетов. У меня сразу алкоголь... алкогольное опьянение от сахара идет. Как ты на него среагировала? Но я тебе скажу, что как с реаги... у меня организм приостановил эту чистку, ему нужно было ему нужно было вот в этот момент что-либо, я просто для себя что... я почувствовала, что бы я хотела. У нас просто жара такая, и что-то там, огурец, авокадо, дыня она слишком сладкая, мне этого не хотелось, я хотела что-то водянистого и такого прям совсем воздушного. Ну, я решила, что я захочу арбуз, и вот я его съела немножко. Вкусовые качества абсолютно не те, которые ты уже, которые ты раньше испытывал. Это действительно так. Но на тот момент мне, видимо, этого и нужно было, потому mm -hmm. что я его покушала, и у меня, наверное, в течение, в течение двух часов уже температура начала спадать, больше она у меня не поднималась. То есть... А на следующее утро у нас сейчас светает достаточно поздно, <смех> где-то уже в полпятого. В полпятого я уже была на велике, то есть я уже с удовольствием. Да, на велике всегда в моменте. Правильно Наргиза запишет. А, спасибо, Наргиза, за коммент. Я хотела добавить, знаете, с чем я... У меня ассоциация с великом. Когда ветер в лицо, я вот ощущаю вот это вот состояние, как бы, когда переходишь на автономию такую, более длительные сухие дни у меня, то есть у меня чувствую прям, что дыхание, оно замедляется. То есть когда я делаю длительные сухие, у меня тело вообще в короткий быстро перестраивается, потому что я кроме огурцов, авокадо, ничего не могу есть, ничего не пробовала, мне не подходит. Вот. Ну, естественно, у меня активированной воды много, и одна треть там этого кокосовой воды. А, и когда лечу на велике, я ощущаю этот, этот вот уход в длительное дыхание автономное. И это как раз причина, когда я не могу на велике далеко проехать, перепарковаться, там нужно куда-то тащить его на второй этаж, фитнес у меня на втором этаже работа. Я таскаю с собой сигвы, 12 килограмм подмышку, вот, <laughs> и он, в принципе, более компактный. Но когда я лечу на сегвее, на этих двух колесиках, я также ощущаю вот этот ветер в лицо, и ощущение задержки дыхания быстро перестраивается тело, как на длительных сухих. Поэтому да, велик это тоже тема. Тема любой, мне кажется, даже небольшой такой транспорт, который самокат, да, люди, многие катаются на самокате. но, конечно же, лучше не с моторчика, а сами по себе. Мне сегодня ребенок младший сказал, хочу поделиться. Он едем, он говорит, Саша говорит, я заметил, старшему говорит, что в последнее время ты стал есть мясо. Это засоряет организм. Не надо потому что наша планета будет светлеть, он сказал, и нам нужно будут светлые, чистые тела. Вот представляете? То есть я с ними не веду никаких бесед, он там что-то... Я говорю, Даня, где ты там что-то услышал? Он такой говорит, мама говорит, я не скажу, но я уже стал взрослым. Я сам принимаю решение. Вот, сделай мне, говорит, картошку. Ну вот так вот, какие-то такие... Вещи интересные. Ты же там все время смотришь, Короче, куда подсматриваешь? У меня марафон идет у ребят, там с ними рисует человек, поэтому я хочу сейчас отписаться, что я выйду. Я надеюсь, не вырубит их. И я с вами. Сейчас, есть секунда. Да, хорошо. Я смотрю, здесь большие части, которые стараются идти к автономии, да, это основной такой процесс. И я больше чем уверена, что ни у кого не происходила эта тема без откатов. А, ни у кого, и второй момент, ни у кого не проходила эта тема без страхов. А, и на каждом этапе обнаруживаешь новые страхи а, и новые откаты. То есть все это взаимосвязано, страхи и откаты. А, откуда же эти страхи? Они как. Морковка сидят глубоко в земле, как любые корни. Когда ты начинаешь вытаскивать, обнаруживаешь, что ты не все корни вытащил. И с новым этапом у тебя как по спирали открывается новая глубина этого страха, и она всплывает, и ее нужно также прорабатывать. Ничего не нужно этого бояться, либо думать, что э, что-то я делаю не так. Ни в коем случае относиться к телу с доверием, с пониманием с принятием спокойно прожёвывать это, с наблюдением к себе и с осознанием, что страхи есть у всех. Это нормальная песня, когда арбуз с косточками, когда у яблока есть какая-то черная штучка, когда у зайца есть черный волосок да, на его красивой белой шорстки. Это совершенно нормально, мы все несовершенны и выход не может быть стандартным. Мы не можем себя поставить стандарты, как это сделала медицина, мы от этого уходим. Медицина старается всех идеализировать, и мы должны уйти от этого. Просто довериться и полюбить себя, поступать от сердца. Вот сегодня там хочется нажраться, я нажрусь, завтра я знаю, но да, не перебарщивать в плане, что это делать постоянно, не уходить в аутоэротизм. А когда происходит вот это вот принятие, ну да, я поела, да, я съем столько, сколько мне хочется. Потом это все отпускается, и приходит состояние, ну, допустим, у меня сразу много свиней во рту, автономность такая. Думаешь, блин, а что это мне надо было? Ну, было так и было, ладно, и теперь снова сухие, все прекрасно, и опять два-три дня ты спокойно выходишь дальше. И эти два-три дня сложно пройти, потому что подрубает в сон, а после сна очень тяжело не вшториться. И замечаешь, как мир плывет, потому что на автономии ты реально видишь, что мир тебя отражая максимально становится хорошим для тебя, в прямом смысле слова «хорошим». У тебя любимые люди рядом, все желания исполняются, море клиентов, э, приятных слов. Э, у всех твоих друзей происходит только хорошее в жизни. Не встретится никакой пьяница, дети себя идеально ведут, не ругаются. А как только ты начинаешь уходить вовнутрь в себя, либо мыслями, убегать к своим страхам хотя бы на секунды твой мир искажается ты снова попадаешь то есть момент перехода в автономии это момент перехода из-за зеркалья в настоящий мир к себе настоящему и вот это вот катя которая я так в переводе да или оля яло или юля я лю елю вот все мы становимся не настоящими когда мы перестаем себе доверять нужно в первую очередь себе доверять это очень важно. Ну, я могу сказать, что э, заглядывать внутрь себя, я бы сказала, что это очень полезно. Это ты не становишься не настоящим. Ты зависла. А сейчас... Сейчас нормально? Сейчас хорошо, давай, да. Давай. Да, давай. сейчас нормально. Я бы сказала, что когда ты заглядываешь внутрь себя, ты не становишься не настоящим. Ты становишься именно… Ты, вот когда ты себя познаешь внутри себя, в глубине себя, ты достаешь оттуда себя. Это не говорит о том, что ты надела маску. Это первый момент. И второй момент. Если на сухих днях ты спишь, а потом ты подъедаешь после сна, это говорит лишь о том, что ты был не на, автоном, не на автономе, не в автономном состоянии, ты был в состоянии голода. И именно поэтому, когда ты просыпаешься, у тебя еще больше, у тебя просто гормональная система начинает скакать, и тебе нужно будет что-то поесть. Но если ты находишься в автономном состоянии, это самочувство такое, вот. тогда ты вот этот вот короткий сон, он у тебя не будет длинным, он у тебя будет, скорее всего, коротким, именно в автономном состоянии. Он тебе нужен для разрядки твоего организма, для расслабления твоих мышц. Тогда у тебя сон, он абсолютно по-другому. Он, он не как на еде, чтобы для переваривания твоей Ой, да, пищи. Знаю, что он для, не нужен, как, да. как небольшой отдых. И тогда ты, когда просыпаешься после короткого сна, как два-три часа, ты встаешь в другом состоянии и ты не думаешь о еде но это я про себя говорю опять же да? да то есть я была и на голоде хотя я называла это автономией это я сейчас уже понимаю что это разное абсолютно состояние и в состоянии автономии можно зайти а, это другое состояние я и это правильно долговременное состояние автономии но я хочу сказать да никогда что, что не бывает психологически Подъедание бывает и на автономии, потому что психологически всплывают новые страхи, то, о чем я говорила. И это может быть один и тот же страх, который более углубляется. И его снова начинаешь проходить. И такое, знаешь, состояние, то, что там поджора возникает, голода нет, а состояние именно отвлеченности, поесть или не поесть, то есть вот это вот совсем другое. То есть даже здесь поджор происходит другой. А, не нажраться, <смех>, не сожрать что-то, а что-то немножечко как бы приостановить то, что происходит. Потому что, опять же, а, автономия — это раскрытие себя, состояния. И когда ты не хочешь очень быстро этого процесса, ты делаешь откат, опять же, осознанно. Делая откат, ты снова уходишь в автономию. И таким образом... Нет слова знаю, но... «откат». Это неправильное слово. Это твой следующий шаг. шаг. Следующий шаг на осознание. Ну, следующий шаг. Девчонки просто, неважно, как это называть, я просто к тому, что... А, девчонки многие так проходят это, и на этом сейчас а, стоят, и смотрят, и присматриваются, нас называется, в одном шаге от автономии находится. Да, потому что состояние автономии его уже можно достаточно быстро поймать. А сколько вы будете в этом состоянии, это зависит от того, насколько, вам будет, э, насколько вы себя поймаете. Да, да, насколько да. Вы свою точку да. да, да, да, да как да. только вы поймаете да. свою точку сборки, на нее будет насаживаться новое, то, что вы никогда не видели, то, что вы никогда не осознавали, не чувствовали. И это состояние вам не захочется тогда терять. И, так, и когда у вас будет на весах либо ты покушаешь и какое-то там подумаешь осознаешь, что ты еще там поговоришь на одном языке, может быть, со своими близкими и родственниками, либо продолжишь свой путь в этом направлении, то я, как правило, выбираю продолжить свой путь в этом направлении. Потому что мои близкие все равно, начи... они уже начинают меня понимать, они видят. То есть я на сегодняшний день поймала этот баланс. Я не хожу к ним и не, не навязываю им своей точки зрения. Я не говорю им, посмотрите, да вы что, не видите, разве это вот это так, это так? Нет, да. я их принимаю в, абсолю в абсолюте такие, какие они есть. И они меня зеркально тоже принимают такая, какая я есть. Да. Это их путь, они могут кушать мясо и запивать это пивом. Почему нет? Да, Но они такие. Да. да. да. Мне очень нравится история, я не прекращу повторять, не знаю, делилась, нет. Мне Галя раз рассказывала, что на парано-фестивале она познакомилась с девочкой с Майами, и эта девочка очень долго проходила, сложно было пройти, там состоятельная семья, и у нее был долгий путь к автономии. Ее муж во всем поддерживал, но он все время ел мясо, а семья вообще ничего не знала, и он ее оберегал. Мне это так близко, потому что моей семье проходит это. И когда она вышла на автономию, он сказал ей, вот пройдет год, я подумаю, пройдет два, я начну переходить. И на третий год он перешел. Необыкновенное счастье было и в глазах, она рассказывала слезы радости, когда она сказала, что муж наконец-таки перешел. Это происходит так. Это именно от принятия на our boundaries, как я говорю, наших границ, когда мы можем эти границы совершенно спокойно выставить э, и позволить всем быть таким, как я не есть. Потому что мы чуточку все таки же отличаемся. Как ромашка от ромашки. И говоря, же, ромашка от тюльпана от дерева. Как песчинка от песчинки. То есть издалека кажется, что мы все одинаковые песчинки тоже. Но поверьте, они все разные. Всех разные углы и разный оттенок. Ну, конечно. Это же как снежинки. Нет на свете ни единой снежинки. Вот она вроде такая малюсенькая. Нет, не едина одинаковой, поэтому мы абсолютно разные. И говорить, вот, например, нет, ты сделай вот так вот, потому что мне это помогло, это неверно. Ты можешь попробовать идти таким же путем, как я, и посмотреть, подойдет ли он, можешь скомбинировать несколько. Mm -hmm. Можешь найти вообще в этом, во всем, можешь найти свой путь. Yeah. То есть я же тоже когда-то пробовала, я и так пробовала, и так, пробовала, и так пробовала. А потом вот так вот потихонечку-потихонечку пошла, у меня был свой путь, он был не, каждого, да. не совсем логичный. То есть каждого. у меня такое, что мне пришлось, поначалу мне пришлось вот эти вот длительные. То есть у меня же перед тем, как я вот сейчас да, зашла на, на сухие дни вот на, в автономии, у меня до этого было три с половиной месяца, потом три месяца, потом четыре месяца потом было два месяца, и вот сейчас вот так вот. Но между ними тоже были там и по пять дней, и по два дня, и по одному дню, и по 12 дней абсолютно разные. И все это потихоньку, потихоньку, потихоньку. Сколько дней сейчас, сколько месяцев сейчас я буду в этом состоянии, я тоже не могу сказать, но я знаю, mm -hmm. что это мой путь. И если даже я начну там, в какой-то момент кушать, то я знаю, что я потом опять перестану. Я уже не выйду из автономии, мне это мне не интересно жить уже вот такой жизнью. Я в любом случае пойду в автономию. Это, мне это интересно, мне это удобно, мне это красиво, mm -hmm. мне это нравится. Там другие эмоции. Там, там И я могу игры. дать другие эмоции. Там, Самое, что, там. что? Там новая игра, там новые правила, там все по-новому. Да, когда человек здесь себя пережил, то он спокойно наступает. Он себя здесь э, осознал, и он дальше с этим осознанием идет осознавать мир. Там совсем иное все. И это классно. И каждому решать. Получается, что мы пришли к тому выводу, о чем мы говорим, подвели так мягко, чтобы ребята все поняли, что не бывает похожих путей, потому что мы все настолько разные. Да, и вы видите, что у каждого путь. У каждого инструмента, у каждого автонома свой инструмент, разный. Все совсем по-разному на все смотрят, наблюдают, переходят. Но на мой взгляд, вот лично для меня, мой опыт такой, что мне легче задействовать все сразу. То есть я иду от того, что если я буду выпалывать сорняки, я не буду их дергать рукой или просто ковырять их киркой я буду и киркой, и рукой, и граблями, и всем сразу и по одному месту. <с> это как раз почему я иду телом, психологией, <с> работая с установками, с осознанностью. Это мое внутреннее восприятие мира, я вот так воспринимаю, и мне комфортно так двигаться. Кому-то комфортно иначе. Не это, это обязательно условие. То есть, смотрите, у нас же две ноги, я уже, наверное, это не раз говорила, и одна нога это физика, а другая это психика. И если мы долго будем скакать только на физике, готовить физическое тело к этому, у нас она, она у нас устанет, и мы упадем. Если мы будем прорабатывать только психику, то у нас точно так же физика не подтянется. Нужно постепенно. Постепенность ⁇ это есть залог длительности. Если мы будем постепенно физику, психику, физику, психику, сразу мы две ноги, мы сразу физику и психику одному моменту проработать не сможем. У нас да. фокус внимания, мы не настолько, мы не можем фокус внимания свой распределить и туда и сюда, либо туда, либо сюда. И потихонечку вот так вот мы передвигаемся мелкими шажочками к тому, к чему мы идем, к чему идет каждый. Поэтому это абсолютно нормально, конечно. Только физика это только раскачивать свое тело и делать э, сухие паузы какие-то, не получится, у нас психика не подтянется. Когда мы выйдем на какой-то длительный период э, без еды, без воды, и если еще и песна, у нас сломается психика. Если мы начнем только психикой, мы будем говорить, все, я готов, а тело наше не подготовлено, оно привыкло вот так вот постоянно работать, работать, работать. И мы тут раз убираемся, потому что наша психика, видите ли, готова что станет с нашими органами. Потому что аватар-то ведь мы никуда не денем. Да. Это, это естественно. Поэтому все постепенно, постепенно. И, ребят, запомните, срывов не бывает. Если вы уходите в какие-то зажоры, значит у вас что-то не проработано. Если вы не можете самостоятельно проработать, возьмите себе э, того э, человека, кто вам резонирует. И пройдите с ним этот путь. Пусть он будет коротенький, но вы себя подготовите и дальше идете самостоятельно. Не надо, не надо там говорить, что я все равно смогу. На силе воли, сила воли она неотъемлема, это неотъемлема, она нужна обязательно. Но только на силе воли вы далеко не уедете. У вас будут такие срывы, такие зажоры будут, такие психологические качели будут, что ну его нафиг. Да. Сращил вопрос такой, почему после чистых дней идет очень быстрый набор веса? Потому что это чистые дни. И потом каждая еда к вам становится не просто едой, а едой геометрической прогрессии. Я так это вижу. Ну, я бы сказала еще немножечко по-другому, потому что, во-первых, у вас неправильный выход из сухих дней. Это однозначно. А неправильный выход, потому что вы не знаете э, базы, почему вы вообще едите. У нас очень многие люди не понимают, почему мы едим. То есть мы начинаем копать вот эти вот вкусы какие-то, которые мы даже не связываем с эмоциями. Мы не начинаем разбирать, как, как, когда у нас вообще появилась еда, что она у нас появилась в внутриутробном состоянии. Да. Там у нас формируется все, И когда мы выходим, что у нас первое делается? Мы начинаем есть. Угу. Но ну, это как, достаточно длительная лекция, и это не на открытую публику, потому что это обязательно должна быть подготовленная публика к таким высказываниям. Поэтому я просто вот так вот вам небольшую занавесочку приоткрою, вот и набор веса это потому что вы вас набирается все на клеточном уровне то есть мы же толстеем либо худеем на самом деле нет еды нет еды совершенно вы верно. Это Потом поймете Да и если у вас идет этот набор веса то что-то вы делаете не так Я бы вот так обобщила Да я бы сказала что здесь именно потому что это чистые дни я имела в виду то есть именно вы очищаетесь, и когда вы что-то находите, то есть если это говорит о том, что вы не про питание здесь неправильно выходите, да, чтобы было понятно, а вы выходите неправильно а, в плане, не проработав свои эмоции, свои установки, свое восприятие пищи, почему зачем? Нет, и питание тоже, да. физическое тело у нас тоже никуда не ушло. И а, питание ну, тоже, скорее по но... неправильный это, выход. Это просто. Нет, как бы на самом деле с питанием здесь у меня это не работает, я тебе могу сказать. А на... а, ну, вот это, можно. Да, у тела я свои тонкости, нюансы, я бы сколько бы ела, сколько не ела, у меня не происходит набора массы тела, у меня, допустим, это связано чисто с психикой, с психологическим внутренним. Вот. Мне просто... Ну, я удобно, удобно оставаться. Потому, если, да. да, если у вас только начало пути, то э, выход из сухих дней, он более важен, чем заход на сухие дни. Да. Это очень важный Физически момент, и его нужно очень да. глубоко прорабатывать. Да. Да. Как, и... как едой, как для физики, так и для психики. Да. И кстати, вот относительно, если у вас не получается что-то проработать, я для себя всегда записывала какие-то тонкости, нюансы. И когда я просматриваю, потом просматривала свои дневнички, всегда видно было одно действие. Оно получается как бельмо на глазу, оно сразу видно, что здесь не так. То есть, а на чем останавливается а, взгляд, это и есть основная загвоздка. Не хочу. Подожди, подожди, <связывая> подожди, подожди, выйди, я с тобой потом поговорю. <связывая> вот, я просто, я о том, о чем ребенка отвлекла, про выход с питания, да, про да. выход, э, про выход питания, то есть здесь, э, я считаю, что в первую очередь эмоционально такое, а когда я, в свою очередь, стала прорабатывать, то я писала дневнички, и я замечала, что в этих дневничках это такой способ аформации, да, почему и зачем это произошло. Каждый раз анализ идет. и вот через этот свой личный психоанализ выскакивает та нота, которая фальшивит, выскакивает то действие, та мысль, именно та заноза, которая позволяет подъедать тот или иной продукт вот. и таким образом можно себя проработать очень хорошо. И там есть тонкости там когда писать, чего писать, девчонки у меня тоже это практиковали. Это можно вообще денечки можно использовать не только для этого, писать очень полезно, потому что у нас визуал задействуется, у нас рука задействуется, у нас мысли задействуются, и мы здесь очень глубоко прогружаемся в свою тему, тем более, если есть регулярность, очередность, то с этим можно работать в любом вопросе, не только в срывах питания, даже в принятии себя. Вот. Так, маленький лайфхак. Absolutely. Ладно, ребят, буду сохранять эфир. Надеюсь, было все интересно. Всех целую, обнимаю. Всем все рассказали. Присоединяйтесь. Снова через недельку мы с вами. Да, Светик? Всем спасибо. Да, конечно, спасибо. с удовольствием. Очень приятно с вами. Да. Всего доброго. Ребят. Всего доброго. Пока-пока.